Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Давай начнем с краткой предыстории. В ноябре прошлого года мы покупали Sandbox за 4 цента. Почему конкретно я это сделал? Причина достаточно глупая. Я увидел, что они заключили партнерство с компанией Square Enix, которая разрабатывала такую игру, как Life is Strange. В свое время я от нее дико фанател, именно поэтому я и решил купить Sandbox. Сегодня, спустя сенбокс просто взрывается весь рынок красный а он умудряется расти на 25 процентов за сутки и уже стоит 4 доллара то есть за год он вырос более чем 100 раз поэтому неудивительно что мне задают так много одинаковых вопросов стоит ли покупать сэндбокс или уже поздно сегодня я хочу рассказать о том что ожидает сэндбокс в декабре в следующем месяце а также о том какой у него долгосрочный потенциал кроме этого чтобы ты совсем не сходил с ума и свою голову ясной и холодной мы поговорим про проблемы этого проекта которые могут привести к его неудачам в будущем для этого я покажу тебе видео с моего любимого англоязычного канала coin bureau это очень топовый блогер который максимально объективно обозревает криптовалютные проекты несколько дней назад он опубликовал видео полностью посвященное сэндбоксу и мне действительно даже стало приятно любимый блогер говорит об одной из самых Продуктивных моих монет. Лично мое мнение, Sandbox еще не показал себя полностью и возможно он будет стоить около 10-12 долларов, если получит капитализацию около 8-10 миллиардов долларов. 8-10 миллиардов долларов. Сейчас у него почти 4 миллиарда долларов. Почему именно 8-10 миллиардов долларов? Потому что именно такой капитализации достигал в свое время Axi Infinity. Сэндбокс может этого достичь, потому что во многом он лучше чем Axi Infinity. Но прежде чем мы перейдем к полному обзору сэндбокса, я хочу показать тебе вот этот очень важный график, который поможет тебе найти ответ на вопрос, стоит ли покупать Sandbox прямо сейчас. Что этот график значит для Sandbox? А то, что в декабре, как мы видим по вот этим подъемам, будет очередной раунд разблокировки токенов Sandbox. Это значит, что 300 миллионов токенов Sandbox будут разблокированы и проданы на рынке. В прошлый раз это произошло вот здесь приблизительно в июле 2021 года и как мы видим это очень сильно придавило его цену вот здесь поэтому я бы докупал сэндбокс после этого а не сейчас что я сделал с теми сэндбоксами которые купил год назад половину я перевел в эфириум потому что в долгосрочном будущем эфириума я уверен больше чем в сэндбоксе а половину оставил пусть себе лежат а теперь давай послушаем этот весьма познавательный обзор я перевел его максимально быстро и поэтому мои мозги спеклись времени мало а тебе нужно это показать сегодня так что ради тебя и твоего лайка работаем в поте своего лица поэтому надеюсь что ты поставишь лайк прямо сейчас большое спасибо за поддержку во первых это очень интересно а во вторых там очень много важной информации если у тебя нет столько времени тайм-коды есть в описании я бы хотел чтобы ты хотя бы посмотрел последнюю часть видео связанную с проблемами этого проекта это для того чтобы ты не так сильно мучился позывами синдрома упущенной выгоды. Действия, что ты можешь совершить под влиянием сожаления об упущенной выгоде, могут быть фатальными, поэтому сохраняй голову ясной. Ну, погнали. Вы знали, что в мире есть более 3 миллиардов геймеров. К тому же средний игрок тратит от 100 до 200 долларов на игры в год. Поэтому не будет ошибкой сказать, что в игровой индустрии очень много денег. И некоторые криптовалюты конкурируют за то, чтобы получить кусок этого пирога. Одна из таких криптовалют это Sandbox. Токен Sand улетел в небеса после того, как Facebook объявил свою ориентацию на метавселенную в конце октября. Сегодня я расскажу, что такое Sandbox, чего хочет добиться проект и объясню, почему Sandbox может стать стать крупнейшей игровой криптовалютой. Sandbox как проект, был основан в 2012 году. Его создатели Себастьян Баржет и Артур Мадрид. Разработчиком Sandbox выступил PixOwl, программная компания из Сан-Франциско. Сэндбокс начался как 2D-игра для мобильных телефонов, в которой игроки могли строить свои виртуальные миры. Сэндбокс умудрился набрать 40 миллионов игроков, и он до сих пор существует на мобильных устройствах, как игра Sandbox Evolution был раном 2017 года, Pixowl объявила о планах превратить сэндбокс в 3D-игру, построенную на эфириуме. При этом, каждая игровая вещь, созданная в игре, будет ничем иным, как NFT. В 2018 году Pixowl была куплена компанией Animoca Brands из Гонконга. Компания фокусируется на разработке развлечений, основанных на блокчейне. Как часть этой покупки Animoca Brands получила и дочернюю компанию TSB Gaming Ltd. Именно она и занималась криптоверсией Сэндбокса. Сэндбокс Foundation, который состоит из более чем 100 людей из 32 разных стран, отвечает за координацию разработки Сэндбокса. В 2019 и 2020 Сэндбокс провел три распродажи токенов для финансирования проекта и получил в ходе привлечения капитала 7 миллионов долларов. Кроме этого, он заработал миллионы на продаже земли в виртуальном мире Сэндбокса. Виртуальный мир Сэндбокса состоит из 166 тысяч участков земли. Земля в сэндбоксе – это токены стандарта ERC-721 на эфириуме, то есть земля в сэндбоксе – это NFT. Эти участки земли могут быть объединены в районы, которыми может владеть один человек, или же в целые штаты, владельцами которых выступает два и больше человек. Как ты видишь, некоторая земля в сэндбоксе уже принадлежит компаниям. Binance, Gmini, Coinbase, Attery, CoinMarketCap и даже South China Morning Post. Земля может быть кастомизирована с помощью программного обеспечения Vox Edit. Vox Edit также используется для создания внутриигровых предметов, которые в итоге существуют в виде NFT на эфириуме. Земля может быть также монетизирована с помощью сдачи в аренду или же использована для проведения, например, квестов, которые создаются с помощью инструмента Sandbox Game Maker. Земля и активы торгуются на собственном сэндбокс NFT рынке. Все цены на NFT выражены в токенах Сент. И токен Сент используется для их продажи и покупки. Токен SAND построен на стандарте ERC-20 на эфириуме и является внутриигровой валютой сэндбокса. Сент и земля дают также право управления и голоса их холдерам. А токен SAND можно даже стейкать для получения дополнительной прибыли. Sandbox сейчас находится в закрытом бета-тестировании и публичный запуск альфа-версии может произойти под конец этого года. В октябре 2020 социус.ком приобретает внушительную недвижимость в Сент-Боксе для того, чтобы создать виртуальную платформу для собраний и встреч своего собственного сообщества. Кстати, социус.ком это компания, которая стоит за Чилис. Чилис это криптовалютный проект, который выпускает фанатские токены для спортивных клубов. Например, для ПСЖ, где сейчас играет Месси. В январе этого года Сэндбокс объявил первый раунд распродажи публичной земли, который прошел в феврале. Партнером этой распродажи выступил CoinMarketCap. В марте 2021 Сэндбокс объявляет о том, что эта распродажа побила все рекорды в истории NFT-продаж на тот момент. Они привлекли в результате 3 миллиона долларов. В конце марта Sandbox представляет публичную бета-версию своего NFT-рынка. Это привело к тому, что Sandbox поднялся на четвертое место по объемам торговли NFT, уступив только лишь Криптопанкам, Bored Ape Yacht Club и Art Blocks. В июне Sandbox обновил программный инструмент Vox Edit. После обновления игроки получили возможность создавать внутриигровые предметы в виде NFT. С тех пор игроки Sandbox создали более 15 тысяч игровых предметов. Сэндбокс также запускает финансовые программы для стимулирования разработчиков, что тоже, конечно же, помогает развитию. В конце июня Sandbox объявляет целый ряд инициатив, которые направлены на уменьшение своих углеродных выбросов в атмосферу на 99 В том числе приобретение углеродных кредитов, посадка деревьев и интеграция с Полигон, лидирующим решением второго уровня на Эфириуме. Полигон, кстати, использует Proof of Stake. В июле Сэндбокс объявляет партнерство со Skybound, компанией, которая создавала комиксы «Ходячие мертвецы». Партнерство заключили для того, чтобы создать зомби в метавселенной. Как часть партнерства «Ходячие мертвецы» получили хороший такой кусок земли в Сэндбоксе. Кроме этого, это привлекло фанатов и геймеров «Ходячих мертвецов» в Сэндбокс. В августе Сэндбокс объявляет партнерство с eSports для того, чтобы привнести виртуальный футбол и другие виды спорта в метавселенную. В сентябре Сэндбокс Боу Тейп NFT за 740 эфиров или же около 3 миллионов долларов. Таким образом, у Sandbox образовалась целая коллекция NFT стоимостью в 400 миллионов долларов, которая принадлежит сообществу. Snoop Dogg даже воткнул свой флаг в мире Sandbox и продал тысячу билетов на свою виртуальную вечеринку в Sandbox. В октябре Ubisoft объявляет, что хочет инвестировать в создание блокчейн-игр. Они особенно сфокусировались на Animoca Brands, той самой компании, которая владеет сэндбоксом, если ты помнишь. Уже в этом месяце сэндбокс отчитывается о том, что привлек 93 миллиона долларов в очередном раунде финансирования при участии Софтбэнк. SoftBank является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире и шестой по размеру компании в Японии. Все эти события в совокупности с планами Фейсбука переехать в метавселенную и привели Sandbox к новым историческим пикам его цены. Как ты видишь, Sandbox выглядит очень перегретым, но он не обрушивается так быстро, как я этого ожидал после этого взлета. На самом деле кажется, что его рост продолжится. Для этого есть несколько причин. Первая это NFT. Как я уже говорил, NFT от sandbox являются одними из самых торгуемых среди остальных NFT коллекций. И большинство этих торгов происходит в токенах Сент, что и создает спрос на него. Вторая причина. Sandbox находится в топ 100 на CoinMarketCap и ему есть еще куда расти. Это значит, что требуется значительно меньше денег для того, чтобы толкать его вверх по сравнению с уже жирными по капитализации проектами. Третья причина. Токеномика Сент очень здравая. Максимальное предложение Sent 3 миллиарда токенов. Его изначальное и теперешнее распределение в сообществе солидное, а раунды разблокировки новых токенов четко запланированы. Поэтому стоит отметить, что мы приближаемся к новой дате разблокировки уже в декабре 2021. В декабре разблокируют еще 300 миллионов монет Сент, которые потенциально продадут на рынке. В последний раз такое случилось в июле, и кажется, тогда это придавило его курс. Это значит, что мы можем увидеть это и 1 декабря. Четвертая причина – это технический индикатор, если правильно их проанализировал, они показывают возможность роста цены сэндбокса еще в два раза, если, конечно, остальной крипторынок сильно не обвалится. И, наконец, пятая причина более долгосрочная – это дорожная карта сэндбокса. Как я упоминал раньше, сэндбокс еще только готовится открыть свой виртуальный мир для публики. Учитывая дорожную карту сэндбокса, это должно было случиться в первой половине этого года. Эти планы были перенесены из-за планов сэндбокса запуститься на полигоне. Перенесли это на четвертый квартал 2021 года, как раз в нем мы сейчас и находимся. Дорожная карта Сэндбокса также подразумевает запуск DeFi стейкинга и переносы нефти рынка. Интересно, что одновременно с этим в дорожной карте Сэндбокса сказано, что их мета вселенная будет открыта в первом квартале 2022 -го. Во втором квартале 2022 года Sandbox планирует запустить собственные DAO (децентрализованные автономные организации). В последнем интервью один один из создателей а, Боржет сообщил, что архитектура для собственных DAO почти завершена. Под конец следующего года Sandbox собирается запустить свой новый виртуальный мир на мобильных телефонах. Прямо-таки возвращение к истокам. Sandbox даже хочет запуститься на PlayStation и Xbox. Е. Под конец 2023 Sandbox обещает 5000 игр, доступных в его виртуальном мире. Из десяток этих игр уже получает финансирование от Sandbox Foundation. В основном эти игры будут из формата «Играй, зарабатывай», потому что этот формат доказал свою эффективность в плане привлечения и удержания игроков. Также создатели сэндбокса хотят создать полностью виртуальную экономику, исходя из слов Себастьяна. Это значит, что в виртуальном мире сэндбокса будет целый ряд виртуальных рабочих мест, где ты сможешь зарабатывать реальные деньги. Также в интервью Себастьян сказал еще кое-что интересное, а именно то, что 100% предложения монет сэндбокса будет, принадлежать сообществу спустя 3-5 лет. Это значит, что команда, компания и сам Sandbox Foundation планируют продать все свои токены сообществу в течение следующих 3-5 лет. Отсюда вопрос, что произойдет с Sandbox, когда последние токены Сэнда будут разблокированы и проданы сообществу. И здесь я хочу поделиться своими сомнениями, связанными с этим проектом. Кроме удивительно быстрого плана разблокировки оставшихся токенов и проблем, которые это может принести для долголетия проекта, у Сэндбокса могут возникнуть проблемы с запуском. Потому что за три года разработки Сэндбокса собрали огромнейшее сообщество, которое сейчас находится в ожидании того, чтобы исследовать свой виртуальный мир. Да, это невероятно. Но также это создает большую головную боль для разработчиков, которые должны быть абсолютно уверены, что и веб-сайт Сэндбокса, и платформа смарт-контрактов на полигоне готовы справиться с таким количеством людей. Второе сомнение связано с Первым – это централизация архитектуры, на которой работает Sandbox. Пока Sandbox распределяется между Ethereum и IPFS, в белой бумаге написано, что виртуальный мир Sandbox сам по себе работает на единственном сервере, который предоставляется AWS. Это то, что называется единой точкой отказа. Если в ней произойдет сбой, вся система перестанет работать. Например, Decentraland использует сервера, запущенные сообществом, для поддержки своего виртуального мира. Это значит, что если один сервер засбоит, вся система продолжит работать. Однако у Сэндбокса есть преимущество как раз таки поэтому. Decentraland может вывести только 100 человек на одном сервере, в то время как Sandbox может справиться с куда большим количеством из-за централизации своего виртуального мира. Кстати говоря о централизации, Сэндбокс Foundation до сих пор имеет полный контроль над проектом. Справедливости ради, так начинали почти все криптовалюты, даже эфириум. Что такой уровень централизации не позволит, например, Coinbase залезть сенбокс в, в ближайшем будущем. И все потому, что в сегодняшней форме sandbox очень похож на ценную бумагу, учитывая, что подавляющее большинство денег в криптовалюту льется из США, это значит, что sandbox может не вырасти так сильно, как он мог бы вырасти. Просто потому, что его не может купить американская аудитория. Мое последнее сомнение, связанное с sandbox, также относится и к остальным криптовалютам метавселенной. И это крипторекомендации группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Исходя из них, такие криптовалютные внутриигровые экономики, как Sandbox, обязаны интегрировать процедуру «Знай своего клиента». Если эти крипторекомендации будут приняты, как это запланировано до июня 2022, это может ограничить потенциал Сэндбокса в плане принятия, что безусловно скажется и на его цене. Надеюсь, этот обзор немного остудил твою горячую голову и ты перестанешь поддаваться чувству упущенной выгоды и будешь принимать решения только раз.